И снова всех приветствую на своем канале Master Pro. Очень часто мне в объявлениях люди говорят, нужно поменять радиатор. Так... Когда же нужно менять радиатор? Дело в том, что каждый, кто собирается у себя подключить радиатор отопления, должен знать определенные принципы подключения радиатора. О них я сейчас расскажу. Погнали. А перво-наперво, с чего я хочу начать, так это э, с чего нужно начинать подключать радиатор. А самое главное, с какого времени. Дело в том, что сезон отопления у нас начинается с октября месяца. Это Дальний Восток и начинают давать отопление где-то уже после 4 числа. В некоторых случаях даже с 1 октября дают отопление в квартирах. Но в основном это Идут это детские учреждения, школы и так далее, там больницы. И проблема состоит в чем? Отопление. Когда далее у вас не будет возможности подключить батарею без отключения воды. Дело в том, что это все согласуется. Это вся услуга платная, потому что для этого потребуются определенные ресурсы. И просто так вы, не, не получится у вас подключить новый радиатор или заменить старый, или еще что-то. И каждый раз, когда меня спрашивают, сколько будет стоить подключение радиатора отопления, я им всегда называю цену установки. Но в установку подходит подключение именно самого радиатора. То есть в эту сумму не может входить установка отсеченных кранов, установка байпаса и, и так далее. там каких-то там декоративных работ на, по нише самого радиатора. Так как в любом случае людям хочется смотреть на готовую, как говорится, на готовый продукт, Они а просто чтобы посреди раздолбанной ниши которую еще придется красить, поклевать, установлен новый красивый радиатор потому что его в любом случае придется перед этим снимать так что же я хочу сказать проблема состоит в том, что люди хотят установить радиатор не переплачивая никаких лишних денег за что это такое Люди не хотят переплачивать деньги за отключение воды. И если вы не хотите переплачивать за отключение воды, пожалуйста, устанавливайте радиаторы летом или осенью, или весной, но никак не во время сезона отопления. А это с 1 октября по конец апреля второе с чем вы люди сталкиваетесь то есть если вдруг вам необходимо подключить радиатор отопления но у вас нереально не стоит ни отсечных кранов никакого байпаса а это именно уже затрудняется проблема то что в стоимость входит сборка радиатора и навеска его и подключение это не входит стоимость нарезки вам новой резьбы нарезки вам то есть установки отсеченных кранов это все собирается с отдельной стоимостью показываю конкретно в моем случае здесь вот у нас сборка установка целиком радиатора это означает что если у вас вы надумаете подключить себе радиатор вам необходимо в некоторых случаях, да, то есть у нас сталинка. Для некоторых, кто не понимает, что такое сталинка, это идет два ответвления. Первая труба, это прямая, из, из нее поступает вода сверху в радиатор. Потом она, грубо говоря, опускается и дальше уходит в обратку. Это двухконтурная система отопления. Она идет в основном в сталинках. Так вот, в моем случае здесь получается что? Здесь байпас не требуется, так как здесь двуконтурная система. И даже если я здесь у себя перекрою воду, у меня там стоят центральные стояки. Это не у меня. Как мы видим, это все у соседей. Здесь стояков никаких нет. Это у соседей установлен стояк. В моем случае, вот здесь вот у меня стояк не установлен. То есть здесь у меня просто идут два отвода. Если я просто здесь закрываю радиатор, никакого торможения циркуляции у меня ни в коем случае не будет. И вот это, и вот это. Нарезка резьбы, установка отсеченных кранов, установка байпаса, точнее он должен устанавливаться перед отсеченными кранами. Это все стоит отдельных денег. Поэтому, если в каком-то случае вы действительно собрались установить у себя радиатор отопления, вам необходимо первое, это идти в жил или звонить в жил и договариваться уже обговаривать время отключения воды. Для этого вам нужно оплатить стоимость отключения стояков горячие, ну, именно отопления. В некоторых случаях стояки на такой степени заржавевшие что приходится тупо-напросто обрубать дом. И опять же, в суровые морозы, ниже минус 30 градусов, никто вам дом отключать не даст. То есть, Ты меня понял! То есть если вдруг у вас как, по каким-то причинам вы просто самовольно решили вдруг случайно э, отключить себе радиатор отопления, вы столкнетесь с проблемой. Ваш стояк, по которому идет горячая вода, Отдельно не отключается, такое тоже бывает. И дом обрубать вам никто не будет. Вам скажут, ждите до весны, когда э, температура спадет. Очень часто такое случается, поэтому вам может, могут даже в этом плане и отказать. Поэтому ни в коем случае не, э, как говорится, для начала обговаривайте все это в вашей управляющей компании договаривайтесь о времени отключения горячей воды сброса воды со стояков и только уже потом вы обговариваете с мастером когда же будет отключение воды чтобы мастер пришел и обрезал вам старую трубу нарезал новую резьбу и вкрутил вам отечные краны с установкой байпаса второе для тех кто ищет кто бы вам сделал работу подешевле если вдруг вы ищете какого-то мастера, который вам за копейки установит радиатор, вы можете знать, что этот мастер только-только учится. И если он у вас заработал, возьмем в среднем, он возьмет всего 2000 рублей за все. Имейте в виду, этот мастер еще только набирается опыта. Это не говорит, что он тупой, это не говорит, что он ни хрена не понимает, но это говорит о том, что он только-только учится. Инструмент у него должен обязательно быть весь. Но опять же, если человек только набирается опыта, не говорит, что он ни хрена не умеет. Есть люди, которым только набираются опыта, набирают себе клиентуру, набивают и делают людям подешевле. Опять же, таких людей нужно проверять Через знакомых То есть, если он кому-то установил Прошел сезон, вы уверены Все нормально, установил качественно, красиво И вы в этом уверены И только потом вы можете брать такого мастера Все под контролем Если он реально Просто-напросто Где-то с объявления Или там вы увидели, что у вас на подъезде Кто-то там навесил Устанавливал радиаторы по полторы, по тысячи Имейте в виду не стоит доверять таким людям. И если вдруг вы таких мастеров взяли, всегда проверяйте. Либо позовите специалиста, пускай проверит если кто-то из знакомых, знающих придет, если вам не хотите оплатить ему да там установку, пускай проверят. Пускай проверят. Или в про позвоните. Пускай придут, посмотрят, грамотно ли все установлено. Потому что бывает такое, что ни хрена не грамотно это не установлено. И третье, что я хотел бы сказать. Имейте в виду, если вы действительно нашли какого-то копеечного мастера, который вам устанавливает радиаторы, есть смысл проверить установку радиатора буквально в сезон отопления. Если действительно он плохо установил, вам систему отопления дали, сразу все покажется, грамотно ли он сделал или нет. Если сразу радиатор потек, соединения где-то потекли, сразу он может это на месте исправить. Потому что если вдруг он вам установил радиатора летом, вы не сможете проверить, это качественно он сделал или нет. Потому что, блин он может просто-напросто сменить номера и объявление давать уже на другой номер. Это тоже имейте в виду. С бывалыми мастерами, которые реально берут деньги, дают гарантию, потому что я конкретно даю гарантию на свою. То есть сезон, зима проходит, то есть вот этот сезон, буквально полгода, идет гарантия. Если какая-то проблема с этим радиатором случается, что-то там косячное или что-то там плохо собрано, или бывает не подтянуто, бывает я самовольно ну, просто-напросто прихожу и переделываю или еще что-то там подмотаю, что-то Переделывать, я даю гарантию. То есть имейте в виду, нормальных специалистов нужно, как говорится, иметь в виду и э, не ищите эконом варианты. Потому что любой эконом вариант вам может стоить реально хороших денег. Потому что переделка, вы у одного сделаете дешево, и потом вы нормальному мастеру будете переплачивать гораздо дороже. Надеюсь, видео было кому-то полезно. Поставь класс этому видео. Подпишись на канал. И также подписывайся на мой Яндекс.Зен. Который будет по ссылке в описании. И также будет схема по установке радиаторов отопления. Тоже будет все в описании. Не забываем оставлять комментарии. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.